В эфире государственный телерадиокомпании «ЛТР Новости». В студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. С участием президента сегодня в Оше проходит первый телекоммуникационный форум «Цифровой Кыргызстан. Развитие региона». В форуме принимают участие представители госорганов, депутатского корпуса, бизнес-сообществ, компаний операторов электросвязи, общественных объединений и международных организаций. Всего более 500 человек. В рамках форума участники ознакомятся с ходом реализации государственных программ и реформ по цифровой трансформации, обсудят текущие проблемы и перспективы развития отрасли. Связи как основы развития цифровой экономики в стране рассмотрит аналитику зарубежного и отечественного телекоммуникационного рынков и опыт работы операторов электросвязи в процессе цифровизации регионов страны. Обязательно горячее питание в школах Кыргызстана хотят закрепить законы. Министерство образования и науки внесло документ на общественное обсуждение. Отмечается, что из 2236 общеобразовательных организаций, в которых обучается около 443 тысяч детей в начальных классах, 1146 школ организовано горячее питание. В 2013 году горячее питание было только в 10% школ. За 6 лет этот показатель достиг более 50%. минообразование отмечает что организация горячего питания для учащихся начальных классов показала свою актуальность однако этот процесс законодательно не закреплен в целях повсеместного внедрения горячего питания для учащихся начальных классов разработана новая редакция законопроекта об организации питания учащихся в школах ранее все средства на создание инфраструктуры и приобретение оборудования предоставлялись за счет грантов по имеющимся расчетам ежегодно потребуется 19 миллионов триста двадцать шесть тысяч сумм. эта сумма будет выделяться из республиканского бюджета. Завтра на 108 восьмом километре автодороги Бишкек-Туругард, участок старой дороги, проведут буро-взрывные работы. Как сообщили в Кыргызстане, темирджулу движение для автотранспорта на 103-117 километрах автодороги с 8 часов утра до 22.00 полностью перекроют сотрудники ГУБДД. Проехать можно будет по объездной дороге. Глава Коскомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмунбетов предложил жителям Тонского района Сокольской области войти в комиссию, которая будет работать на месторождении урана. Об этом он заявил на встрече с сельчанами. Минувшие выходные в Тонском районе прошло выездное заседание членов межведомственной комиссии по проведению мониторинга воздействия деятельности, осуществляемой на кызыл омпольской лицензионной площади на состояние окружающей среды, животноводства и здоровья человека. На нем озвучены данные, что на сегодня компания ЮРА Азия проводит геолого работы, по итогам которых комиссии будет принято решение по дальнейшей судьбе месторождения. В целях поддержки родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в постоянном уходе, создан новый вид социальных услуг «Персональный ассистент». Ежемесячная помощь в виде оплаты услуг «Персонального ассистента» установлена в размере 4900 сомов. В целях содействия, защите прав лиц с ограниченными возможностями здоровья и расширению их участия в жизни общества, правительством одобрен проект закона о ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов. Так, на 1 января единовременное пособие при рождении ребенка «Балахасюдин» получили 90 тысяч 900 человек. С 1 июля прошлого года увеличены размеры ежемесячного социального пособия детям с ограниченными возможностями здоровья и детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ-спидом – с 3000 до 4000 сомов. Лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства первой группы – с 3000 до 4000 сомов также. Лицам с ограниченными возможностями здоровья детства, с детства второй группы – с 2500 до 3000 сомов. И лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства третьей группы – с 2000 до 2700 сомов. В столице стартовал фестиваль «Неделя традиционной музыки». По словам начальника управления культуры, искусства и профессионального управления Министерства культуры Дамира Лыжбаевой, в этом году это мероприятие проводится в 15-й раз и является юбилейным событием в своей истории. Отметим, что проводится оно Министерством с 2004 года согласно постановлению Чугуркукинеша при финансовой поддержке общественных и международных фондов, а также неправительственных организаций. Подробнее о фестивале расскажет Айзада мактабек КЗ. Нурлан Ашанов – мультиинструменталист. Он умеет играть на более 10 кыргызских музыкальных инструментах. Среди них чопочор, муз, комус, калхаяк и множество других духовных инструментов. Кроме того, талантливый человек не только играет на них, но и мастерит инструменты собственными руками. По его словам, у кыргызского народа насчитывается 24 музыкальных инструмента, многие из которых просто забылись с течением времени. У байер, у меня в руках древний кыргызский музыкальный инструмент. Он изготавливается из обычного камыша, но издает очень звонкий и приятный звук. Хочу отметить, что этот музыкальный инструмент в единственном экземпляре. А в общем я смастерил более тысячи кыргызских духовых инструментов. В будущем планирую открыть свой музей и представить их для всех. Мультиинструменталист провел мастер-класс для всех желающих в Национальной консерватории имени Малдабасанова в рамках фестиваля «Неделя традиционной музыки». Студенты завороженно слушали рассказы мастера об изготовлении кыргызских инструментов, а также об их функциональной роли. Отметим, что по мнению специалистов, количество желающих обучаться на кыргызских национальных инструментах растет с каждым годом. И такого рода фестиваль еще больше популяризирует культурное наследие кыргызского народа. Факт показывает, что люди, желающие поступить в факультет традиционной музыки, значительные, принимаются по конкурсу, потому что приходят много желающих, и поэтому приходится искать самых-самых таких способных, талантливых. Нужно только правильно направить развитие традиционной музыки. И во всех аспектах. В этом году фестиваль неделя традиционной музыки разделена по дням на несколько блоков. Лекции, мастер-классы носителя музыкального наследия кыргызской культуры, презентации фильмов, международная научно-практическая конференция, традиционные выставки, ярмарки и большой гала-концерт. Программа мероприятий в рамках фестиваля «Неделя традиционной музыки». 21 апреля в Доме кино имени Чунг Зайтматова в Бишкеке по улице Лагвиненко, 13 пройдут презентации, видеоуроков и показ фильма у Букеева «Вселенная Манаса». 22 и 23 апреля в музыкальных учебных заведениях столицы будут продолжены дискуссии на тему традиционной музыки. 24 апреля в Национальной академии наук Кыргызской республики пройдет международная научно-практическая конференция. 25 апреля на столичной площади Аллато днем будет проведена выставка-ярмарка, а вечером большой галоконцерт. Отметим, что это мероприятие проводится Министерством культуры с 2004 года, согласно постановлению Джолру Кукенеша при финансовой поддержке общественных и международных фондов, а также неправительственных организаций. Организаторы приглашают всех желающих столицы посетить мероприятие и насладиться атмосферой традиционной музыки. Азядом тебе ЛТР Бишкек. Более 50 детей из малообеспеченных семей получили благотворительную помощь в Наукацком районе. Одежды, обувь выдали многознанным родителям, которые оказались в трудном финансовом положении. Порадовали детей также и сладостями, конфетами и мороженым. Мои коллеги продолжат. Детская одежда и обувь – подарок нуждающимся многодетным и малообеспеченным семьям. Тут все размеры. Для Санабар Ирбаева, у которой трое детей, это существенная помощь. Детей вдова воспитывает одна. Надо смотреть за детьми. Нам тяжело. Постоянной работы у меня нет. Эта помощь очень кстати. Я очень благодарна. Благотворительную помощь сегодня получили 50 ребятишек в Нукатском районе. Все из социально незащищенных семей. Приятный сюрприз для малышей – мороженое и конфеты. «У меня четверо детей. Мы очень нуждаемся в помощи. Я рад, что нам тоже оказали поддержку. Спасибо». «Очень хорошие подарки. Разная детская одежда. От имени жителей Нуката мы благодарим». Благотворительную помощь на Укацком районе оказали жителям всех 16 сельских управ. На эти цели всего было выделено 400 тысяч сомов. Без мы работаем по всем регионам Кыргызстана. Сегодня были в Наукате нуждающихся много, поэтому мы стараемся изыскивать возможности. Сегодня было очень хорошее мероприятие. Малообеспеченные семьи получили поддержку. Мы работаем в тесном сотрудничестве с благотворительными фондами. Также помогаем от лица администрации района. Сегодня в Нокатском районе также был открытый филиал благотворительного фонда, куда могут обратиться за поддержкой все нуждающиеся. Майра Мурзакулова, Марзачи Гитмамат Байназаров, Улар Хайназаров, ЛТР Ольская область. К этому часу это все новости. Оставайтесь с телеканалом ЛТР. Хорошего вам дня. До встречи.